2 июня. Едем на становое снимать жерлицы, Хотим перебраться на речку. Да, Андрюха? Да, Саня. Да, Виталий? Да. Да. А да. да. да, да, да. я, Андрю. А да, я. Вот такие у нас Славы. патриоты. Привет, тетя Люся, Мы это самое на становом, опять же, заканчиваем рыбалку. На становом. Вот очередная размотка. А что будет, мы не знаем. Может быть, переданный тебе привет нам поможет? Как-то вроде натянуто. Да. Ну и все и за, за корягу зацепила, наверное. Помогайте! Тётя Лёся. За корягу. За корягу. Тихо, тихо. Что водить-то? Её надо... Он выпрыгивает. Практически. Когда у нас идет запись Спасибо, тетя Люся Да, да, большое Так Тетя Люся, привет Еще раз, помоги нам Только обескоряк, пожалуйста Это новое, новое выставляние Ну, тянем, потянем. Ощущение, что надо кому-то, блин, помогать. Давай с той стороны закидывай. Ну, спасибо, тетя Люся. Спасибо. солнце погреться, а солнце ушло за облака. А так здесь вообще замечательно. Мы сегодня поймали сколько? Четыре щечки. вчера десять. Вообще замечательно. А позавчера у нас тоже какие-то было, да? Четыре штучки Четыре, да. Ну, так что все потихонечку прибавляется. Всем привет. Когда-нибудь вернемся. Если честно, то у нас полный Капец. У нас тот цепь рвется. Сейчас вот кардан сломался. Едем на одном заднем мосту. Иногда ребята толкают. Да. Что делать? Как отсюда выбираться мы не знаем. Будем. Но мы еще поживем. Все ли еще среда? Ну блин да. Каракат сырой. Нужно все доделывать. Все доделать, менять. А так вещь хорошая. Опасно, опасно без запчастей в лесу остаться, да. Такие вот, так, вот дела. Да. А вот так вот издеваемся над Виталиком. Да, вот пока некоторые снимают, понимаешь, я помогаю. всякую гадость. Нет, нет, пока... Нет. У, У, У меня быстрее, пофиг лица. Кеппу сними, да, будет тебе счастье. Не буду я снимать кепку, понял? Да, я не будет а лица просто. Мы ее лодку накачивали, Давай. а он ее все время скачивает. Да, да, да, Приедем... да, да, можно подумать, я не накачивал лодку. Придем на речку, будешь накачивать. Буду снимать. На одном мосту. Сейчас будет путаться до дома. сейчас? Да. сейчас включаешь. из основного